Уничтожьте ответ врага. Раунд начался. Oh that, Ах, вот только игрок 2 не знал, что им уже не отыграться, ведь сегодня они усвоят урок искусства нагибания. Uh -huh. Я, я просто. Они просто профи. Uh -huh. У uh -huh. меня от этого матча крыша едет. Мне они теперь в кошмарах снится будут. Но это не точно. За Россию матушку! Впрочем, ничего нового. Что-то надвигается. Ребята...